Так, значит, мы сегодня пришли, вот здесь находится главный павильон Expo Japan Drone. Как вы видите, здесь очень много компаний представляют свою продукцию. Не только японские, но и зарубежные. Тут есть как дроны, так и комплектующие к ним, разные сервисы школы и тому подобное. Но сейчас мы пройдемся, немного посмотрим, какие есть продукции здесь представлены, что нового в мире в сфере робототехники и дронов. Ну что ж, погнали. Тут сразу же перед входом стоит огромный, ну как огромный, большой беспилотник Terra Labo. Это одномоторный самолет. Размер примерно у него... Размах крыльев 5 метров. Вот человек рассказывает технические характеристики. Скорость у него км в час примерно. Тут же представлен прототип. Спидер называется хобербайк. Так вот выглядит он. Интересно. Это макет, я вам скажу, он здесь не рабочий. Просто прототип представлен пока что. Это же Дженера Томик, Охранник называется. Интересно. Тут вот Танака Денки компания представляет такие вот дроны. Я не буду вдаваться в подробности, характеристики очень очень сложно это все перечислять, то что очень много. Но вот данный дрон летает со скоростью 14 почти 15 метров в секунду, 60 минут у него запас хода. Очень очень хорошая вот эта техника. Водный транспорт там стоят вот катера такие тоже. Аэроглиссер он называется. Большой. И также вот здесь у них представлены стенды испытательные, вот как они там тестируют. Интересно да, достаточно. Ладно, пойдем дальше. С этой стороны вот лебедка для дронов. Сколько она, кстати, килограмм поднимает? 8 килограмм поднимает. Она, 55 ватт мощность очень хорошая штука, кстати, какие-нибудь вещи там из вытаскивать из каких-либо неудобных мест на базе матриц матриц 600 дрон со стереосистемой, там снизу спикер и защита для дронов вот такая вот по кругу Взят. Так, тут у нас а тут академия тут вот для можно поучиться полетать на дроне вот сделано типа как тренажер как трасса как в инфреске. И летаешь только на дроне с по скорости там что-то быстро слишком летит этот диджей пойдем дальше посмотрим тут расположены дроны компании фукаден небольшие дроны интересные вот у них зарядка идет судя по всему большая это видимо вот кабель он отматывается да а, то есть и можно летать достаточно долго с этим с таким подвесом то есть как бы кабель легкий дрон летает как бы кабель за ним тянется и питание идет очень можно летать достаточно долго. Да. Так, что у нас с этой стороны? Мы не будем ничего пропускать, так прям все, пройдемся. И снова какая-то рама для дронов. Алюминиевые такие профили стоят. Такого формата. Так, ну что ж. Здесь. А здесь вот похоже на октоко этот до да. октокоптер 8 двигателей снизу стоит у них этот то ли радар этот лазерный то ли еще что-то ну, какая-то мощная система ладно пойдем дальше Он здесь интересно мини-дроны вот это тело дрон от Диджая, ну как один из... Я не знаю, что они там тестируют, конечно, мне интересно достаточно. Это Big Camera. Big Camera это известный магазин электроники в Японии. У них вот есть разные роды дроны. Это в основном диджаевские представлены здесь, продукции диджей, Аэробо и так далее. Там же представлены подводные дроны. Ну, мы подводным дроном чуть попозже вернемся. там. Вот, вот PixFoodie, кстати, я до этого в одном из видео показывал. Это компания, которая э, занимается разработкой программного обеспечения для создания 3D-моделей по, по фотоснимкам с дронов. А, да, Phoenix Leader System. Да, это система э, лазерных э, радаров, то есть лазерное сканирование местности. То есть вот сайт система, вот так вот выглядит она, и она, значит, он летит, она сканирует все перед собой. Ну или на 360 градусов под собой. То есть интересно достаточно систему, можно создавать трехмерные модели туннелей там или пещер, ну и тому подобное. То есть многие компании используют их для своих целей. Вот интересный тоже ТСВ-дрон RQ-1, прикольное что-то. Тоже какой-то тепловизор похожий. Мощный Skyvical. Вот у них кастомные дроны, это вот для опрыскивания полей. Такой вот дрон. Интересный. 10 литров, 9 килограмм весит, 13 минут летает. Пойдем дальше, посмотрим. Так, это у нас тест-филд. Фукушима робот тест-филд. Ну, я там еще не был, но, говорят, интересное место. Тоже. Синерджи. Синерджи-тек. Вот там, кстати, наверху, вот если видно отсюда, это... Типа дирижабль, как этот, аэростат от компании Maxel. Они запускают его в, для измерения погоды и так далее. То есть там он на тросе привязан. Но тоже автоматически летает, сам, сам управляет там. Так, а это что, Аквакосмос? Create your Earth. Тоже программа для создания, видимо, трехмерных моделей. Да, вот 3D, трехмерные модели, можно создавать с помощью этой программы. Вот они используют э, Inspire 2 для своих целей. Да, Jepico. Это контора, специализирующаяся на разных аксессуарах для дронов. Вот как мы видим, есть парашют. Есть э, вот, спасательный круг, то есть это система на случай экстренных э, каких-то ситуаций для дронов. Также вот у них есть камеры, да, мультиспектральная и, и термическая камера. Вот. Это от FLIR, да? By FLIR, да. Но FLIR они очень хорошие камеры термальные делают. На DJI Works я видел их прототипы, очень, очень интересно. Здесь дрон такой на колесах сделанный. Тоже полезная штука. Я, правда, не знаю, здесь какие устройства на ней устанавливаются. Здесь ничего не написано. Ну, то есть он просто ездит как бы с камеры, а какое оборудование можно вешать, это надо узнать. А вот ISSL, это вот тоже интересная система. Это автоматическая система для нахождения разных аварий или там каких-то происшествий на дороге или вообще в этом, его, в городе где-то. То есть вот он летает автоматически передают данные. Вот здесь вот это вот у них идет Magellan System Japan. Но ну, это навигационные эти антенны. Так, есть Blue Innovation. Blue Innovation, кстати, тоже. Слушай, интересно, у них там дроны, защита продав... для дронов для небольших. И вот у них здесь свой летный полигон небольшой сотворили они. Прибытие на место, высадка ну, известная фирма DJI, я думаю, все они слышали. Очень много тоже представила э, моделей своих дронов. Это вот новый э, Matrix 2010, 210 RTK, версия 2. Вот, э, вот Manifold 2. Это микрокомпьютер. Мини-компьютер для дронов. Специальная разработка DJI. система типа управления здесь зарядка у нее встроена монитор сразу антенны ну вот. вышел в поле и все больше ничего не надо DJI, Mavic 2, это вот Enterprise, которая версия, вот здесь вот видно, вот он. То есть на нее вешается отдельно а, какое-либо дополнительное оборудование. Это может быть, как мы видим здесь, мигалка, либо это вот колонка, либо это прожектор. Да дальше что здесь еще имеется но ну, это вот новый подвес они у них рекламируют они камеру веккам 001 он это видимо термальная камера тоже где-то я видел похоже это радар SkyLub, лазерный сканер. Они называются лидер, то есть не радар, а лидер. Так, что еще тут в есть? Давайте глянем. Так. Вот, да, пожалуйста, два подвеса. Это у них вот новая камера X5S с зумом, с небольшим. И тут вот находится вот тут как раз радар спереди, вот он идет. Опрыскиватель такой, дрон-опрыскиватель для полей. Так, ну что ж, пойдем дальше. Здесь немного шумно просто. Следующий на очереди здесь идет фирма. Это вот Hitachi. Hitachi Inspire Next. На них представлен дрон. Марко ТМ с камерой Sony на подвесе и это вот прожектора у них идет диодная ну, интересно интересно выглядит 5 6 или 7 килограммов он с обвесом Дрон. интересно конечно и вот у Китачи у них разные проекты по использованию дронов на предприятиях или на каких-то инфраструктурах для проверки значит, износа заводов, износа конструкции или кораблей, чтобы людям не лазить там. Так. Вот интересно, значит, отдел это Максел. Давайте пройдемся, глянем. Они представили здесь автомобиль. Автомобиль для перевозки дрона, который работает в полях, то есть оборудованной платформой. Вот видно отсюда. Снизу идут тут емкости для а, травы там или что у вас. И вот он так вот летает по полям, опрыскивает. Это на базе хай-джета а, Daihatsu. Сделано. Кстати, у Максела один, один из самых крупных стендов здесь в этом. Представлен. Также есть про дрон вот такого плана, вот который может садиться на воду, как вы видите. Это снизу, это поплавки, они не дают ему утонуть. То есть камера идет герметичная, там да, вот видно здесь, там GoProшки стоит. И дрон, то есть не боится воды. То есть двигатели тоже здесь, как видно, они закрыты полностью, поэтому все норм. Также вот у них представлены разные большие уже квадрокоптеры, батареи вот. Кстати, да, они, они Денис, одна из немногих фирм, которая производит батареи для коптеров. То есть удобные батареи для быстрой зарядки и разрядки. И вот здесь представлены разные модели дронов и где их не батареи используются. Ну, вот сейчас батареи, сами я вам покажу, они вот здесь у них находятся. Вон там, стенд с батареями идет. Вот зарядники. Для быстрой зарядки идут. И вот там батареи новые. Так, ну что ж, погнали дальше. Ну, тут какое-то устройство непонятное. Я не знаю, для чего это наматывается. Это, видимо, вот которые эти... Вот дирижабли отпускает вот это вот колесо, которое наматывает быстро. А вот дрон для работы в полях вот смотрите пожалуйста грядки полоть можно дроном то есть вот, вот дрон который газонокосильщик срезает траву очень интересно очень нравится джидо, джидо, джидо, джидо, а джидо, Подомонно, моча, да? А, ха-ха-ха. А, ха-ха. А, ха-ха. Концепция Джана, это реализо, а это Икура Гурай, то нас? Ну, не Ага. Да, ну, да, Мачероиз. Конечно, это модель. А это за... Ну вот так же вот у них. То есть это модель для концепт. Она не для продажи. Это студенты сделали, месяц примерно делали ее. Типа как игрушка России ради управления для вот, работы в полях, то есть для детей, то есть чтобы им было интересно помогать родителям вот такими вещами управлять и где-нибудь в огороде помогать. У них вот также аэроглисер здесь есть. Тоже концепт, я думаю, тоже студенты делали. Это гоночный, судя по всему. А вот у них даже здесь есть такая вот интересная техника, модель. Ходит угу. Вперед, назад как, Практически как человек уже Тело добавить и все А он там хомячка посадили Они а туда, это второе, вторая версия Видимо у них там Тоже здесь какая-то Станция контроля интересная Идем дальше, посмотрим, тут еще есть. А тут тут у них есть какое-то оборудование, это видимо для... Если вы утонули или где-то плавать, чтобы можно было это... Дрона, значит. А, ну да, вот, тут даже показано, что это видите, на доске для серфинга сделано, типа для воды все герметично судя по всему эта штука она плавает там внизу вот двигатели стоят подводные И сверху камера да. а это вот видимо панель управления для тех кто в воде то есть тоже плавает чтобы было удобнее было ну, такой манипулятор небольшой робот Компактно, интересно тоже уже Народу много. Ну, там что-то показывают, что они... А, это вот они этим управляют, вот, верху камерой с дирижабля, с этого. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Да, вот здесь у них также есть интересно да, смотреть. Вон, подводные дроны, которые под водой плавает один с значит с проводной а другой беспроводной вот он там у них и прожектор у него есть еще что-то ну то есть интересно, интересно, бассейн хороший это, это тоже вот они от Максила сделали э, специальный летный полигон тут и бассейн есть и полетать можно, очень удобно вот дрон, это 600 с большим прожектором, мощная штука. Так, а этот дрон у них, это тоже на воду походу садится. Я точно не помню, но вот эти штуки, они у них от, от, от, отстреливаются, то есть вот вот здесь идут эти мешки, то есть они туда вставляют эти бутылки, и когда он взлетает, они отстреливаются, чтобы не мешать. То есть с воды взлетает дрон. Тоже вот такой вот с двумя турбинами какой-то дрон. Вот показан там, кстати, Movable Leg Flying Object. Интересно, интересно. А, ну вот, там вот видно, что как показано, эти штуки отстреливаются и скидываются этому пострадавшим, или кто там, чтобы он спасся, короче, одна этих бутылка. а это лебедка для дронов, это вот, э, не лебедка, точнее, ну да, лебедка с тросом, чтобы мелкие дроны далеко не улетали ветром и гнезду валать его типа, для безопасности, вот защита для дрона, а это что такое? Понятно. А, это, судя по всему, это какой-то, типа, вакуумник, создает вакуум для поднятия, вот, видно отсюда. Да, вакуум-пад. Интересно, интересно. Так, что еще здесь у них есть? Вот, интересные тоже дроны, которые ездят по линиим электропередач на этих самых вот на роликах они балансируют балансирование тоже кстати пропеллеры есть то есть он может и летать. вот там показано чем как делается вот он поехал ну, пропеллеры для изначального баланса сделаны чтобы он это, падал тоже защита. Большой такой дрон. Да. Что тут еще? алсальпайн Это вот с радаром, видимо, тоже идет. Лишь что это? Ну, похож очень на радар. И батареи. Вот они, их батареи, которые достаточно известные в мире робототехники их достаточно часто используют они компактные да, э, за, имеют за имеет защиту от удара и заряжается очень быстро дока муска вот, здесь у них стенды для демонстрации проектов вот проверка этих солнечных панелей переноска грузов проверка тоже инфраструктуры а ну вот у них представлены даже макеты солнечных панелей вот загажены повреждены Тут вот э, поле для этих самых саженцев, и у них вот такой дрон, типа дрону как бы он со светодиодами вот этот, там шар вокруг него крутится и создает какие-то эффекты. А там им показывают, рассказывают там про. Программы. Какие у них есть там? Так. Это Ссл. Ну, это который я говорил, это эти дроны для чрезвычайных ситуаций разрабатываются. Просят не трогать. Вот DJI представляет новые подвесы. Zenmuse Muse X7, уже X7 даже. XT2, но тут термальная камера. gs Pro, это да, DJI новая ground station, ну то есть для проектировки, прокладки маршрутов. Вот Phantom 4 RTK модель. Вот Аграс мг 1 RTK, который тоже я показывал на Airworks, DJ Airworks, у них был. Вот интересная система парашютов, да? Ну, раз. Кто-но, иронно, модели да? ан открытой? А, так, да. А, да. А, да. А, ну, карой мо, дай джубен, дай джубен, дай джубен, дай джубен, дай джубен, дай джубен, дай джубен, да, ただこれでペイロードを奪ってしまうので、別のものが面白いです。ドローンが大きくなれば、なるほど。なるほど。わかりました。自動で出していますか? なるほど、なるほど。自動でガッカを検知しています。この実験の時にはマニュアルでガッカをし始めてから、0.何秒で射出をするようにプログラムをしています。面白いです。いいものです。ありがとうございました。<笑><笑><笑> Вот это значит парашюта у них есть автоматически есть механизм это вручную включается который софт, quality софт. дрон тоже тут что-то дают послушать вот здесь у них представлены поводные как раз подводные дроны вот мы видим вот вон он там под водой по кабелю вот он соединен то есть передает изображение вот на монитор. Вот мы видим там его параметры. Очень интересно. Стали делать уже вот подводный. А вот он, кстати, здесь можно получше рассмотреть, как выглядит подводный дрон. А вот здесь контора тоже представляет интересные проекты проверки инфраструктуры тоже разные даже вот есть какая-то коробка у них блин там не пройдешь что-то много людей а ну вот видно отсюда это дрон хаб называется то как типа ангар для дрона ему там и заряжается да и оттуда миссии выполняет допустим, а ну вот здесь написано какие вот, тоже проверка э, солнечных панелей проверка башен и да, вот такая вот система интересно, а вот здесь можно глянуть По поменьше людей да, прикольно, прикольно. Так, ладно, пойдем дальше, вот тут есть компания KDDI, представила себя очень много дронов. Вот. Дрон для спасения людей, это, э, скажем так, человек это не пилот внутри. Это человек, которого надо спасти. То есть дрон изначально управляется оператором удаленно. Он летит туда, где человеку там плохо стало или еще что-то он там попал. беду. вот тут показана. Дрон прилетает, человек забирается внутрь, и он его туда, это, оператор его оттуда вы, вытаскивает. Управляет. Вот тут тоже у них модель какая-то про дрон, Тоже с большим подвесом, с хорошей камеры из термической, термальной. Давайте посмотрим, что с этой стороны. А вот вот продрон Тоже вертолет для опрыскивания. Интересно, тоже выглядит. Ну, вот здесь вот Westdrons от 360 камера. Нет. С этой стороны, пока мы не ушли, глянем тоже. интересно интересно достаточно у них а вот она на таком под снизу висит и да, снимает так ну, пойдем дальше смотреть там еще у них какие есть вот такой вот интересный дрон даже сбоку у нее есть проплеть ну, но видимо что вперед быстрее лететь что конструкция массивная тоже, видимо, какой-то он то ли опрыскивает, то ли еще что-то делает, но у них там под этот есть под емкость, под жидкость какая-то. Так, давайте обойдем сейчас. Ну, С этой стороны находится разного рода вот, World Drone Congress, Duaf. Тоже интересные компании, но техники там нету, просто информация. Вот еще один дрон у них тоже для работы в полях. Камера стоит у нее, Security, XF1, дрон. А нет, это не ProDron, это Sky Matrix. Matrix. Да. А это что за дрон? Это вот. А это ProDron для тоже чрезвычайных ситуаций. С мегафоном, с камерой, с зумом. Интересная штука. PD 8X. мотор хороший конечно так ну, что ж, погнали дальше что еще здесь есть но ну, вот, тоже дрон с защитой интересная конструкция выглядит вот у них здесь описание летает 16 метров в секунду очень быстро скажу я вам ну 8 моторов неудивительно день час а, понятно то есть миссии примерно на, можно это самое на час заложить, но если налетает всего 30 минут. Всем видимо приземляется, подзаряжается и дальше улетает. Ладно, пойдем дальше еще глянем. А ну вот здесь вот еще пройдет. Люмикс, вот. И у меня здесь стоит еще сенсор. Это снизу стоит, или камера. Или FPV-камеры, или что-то тоже 12 метров в секунду 30 30 минут 3 килограмма весит все очень легкий смотря на размеры а вот здесь интересные дроны таких еще не видел ни разу это гибридные двигатели то есть и электро и бензиновые айроранж с камерой вот показано как как выглядит Двигатель сверху вот он установлен, и моторы электро еще идут. Он только я не знаю, как там привод, система приводов для двигателя идет и есть ли она или нет. Сейчас спросим, они вообще для чего эта штука. <笑> а. <笑> so, so. А, ,あの, ?その, ガソリン... а, а, а. А, а. А, а. А, а. А, а. А, а генератор? А генератор? А генератор? В генератор? А генератор? А генератор? А генератор? А А генератор? А генератор? А генератор? А генератор? А генератор? А генератор? А А генератор? А генератор? А генератор? А генератор? А А то был кону дроно, 1 час, 183 часа, 180, минут, минут, а 3 часа груэ, а, фул фул танк, мантан вот, а, да, да, да 6.5 килограмм. А, А, А, А, А, А, А, А, А, А, А, Поехал кататься стереокамера, да? Да, да, да, да, да, а это взаимость, да. А, это Так, ну в общем, вот этот двигатель нужен для зарядки аккумуляторов, как она сказала. На полной загрузке, то есть бака, полный бак. Дрон летает 3 часа. Такой огромный дрон, 3 часа, это, конечно, да, мощно. Но если будет подвесен, подвешен груз какой-то, вот он для груза, да, например, ориентирован, то будет летать уже меньше где-то 95 минут. То есть вот это двигатель, это генераторы для э, дронов, для зарядки э, батарей. Тоже вот KDDI. И DDI. Вот интересная камера. Но что-то какая-то мощная. Canon. Похоже на кинокамеру. Новая новая версия. Так, тут дрон для сканирования тоже. Тоже с радаром. ProDron. Rigel. Вот. Для сканирования этих самых местности для создания трехмерного модели. Так. Ну что ж, начнем отсюда тоже вот огромный октокоптер. Здоровая техника. Спрейер. И тут, -тут у них еще поменьше чуть-чуть дрон. Интересно. Mapping Security Fixing Wind. А, вот пока что они делают модели. То есть... Территории, защита и разного рода программы. Так, давайте посмотрим, что еще здесь есть. А, ну вот, эти дроны, это Gladius. Gladius или как он тут, мини-Gladius, да? Chasing. дрон Беспроводной дрон для подводных э, съемки интересная система так ну давайте сюда еще пройдем так а здесь у них это ничего ничего афлайн бот о о мошеровис あの、ずっと固定浴のこういう機体を作ってたんですけど日本はすごく狭いので飛ばす場所がなくてですね川とか湖とか海を使って発着できるような機体を今作っていますこのモデルですね下がボートになっていて水上で滑走してテイコフスするみたいなあの、あの、この、この重いですか? 今これ10キロから15キロぐらい ですね。結構今重いんですけどもっと軽くはしていきたいと思うので面白いですねであのー水の上に降りれるとこ水の中もソナーとかつけてセンシングができるかなと面白いですまあその海の遠くの方まで行って降りてその中を見るみたいなこともできるのかなと どのぐらいのフライト, это называется, время? Время, сейчас два 3 часа. А, два-три часа. А, два-три часа. А, アンテナは必要ですか? 必要ですね。100キロ飛べるんですけど、日本の電波の効率が凄い。なるほど。そうですね。面白いです。ちょっともらっていいですか? あの、あの、<笑>もちろんです。これをどうぞ。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。 вот, а это что, Yellow Scan? А, ну вот, это вот как раз эти лазерные. Reader solution для создания трехмерных моделей. Ладно, пойдем дальше. Рюкзаки вот для переноски кейсы дронов. Тоже интересная штука. А ну вот, да, у них разные мягкие такие для маленьких, для больших. О, Митсубиши Кост Титан, вот у них дрон Интересно Heavy Duty Industries Так, и что это? Какие миссии выполняют? А, ну он для вот Надводной, береговой Да, для надводной работы и береговой работы Создан дрон Вот интересно, интересно вертолет так а здесь сукуба дрон Скул. вот сукуба дрон Скул есть также модель дрона у них такая как из звездных воинов а этот вот показано они делают вот типа для человека там большую версию и вот этот генератор есть тоже на этом установлен или нет, а не, вот это уже не генератор, это уже так просто, он уже делает бензиновые вот тяги идут вот на двигателе, бензинового двигателя. Вот, тоже показывает летающий крыло у них. большой дрон, не знаю, метр-два, наверное, может быть, два с половиной даже. И... А, тоже радары лидер, mobile mapping system у них здесь. Термальная камера тоже, интересно-интересно, дроны интересные, такие мини с защитой, интересно сделаны. Эбаку, вот Эбаку. Тут вот XOR Aerotech, тут вот пропеллеры. На дрон, даже... Просто посмотрите. Видео? Да, видео. Интересные проекты, да. Это в Америке? А, А, А, Саюкомуано, у них он Ниу Теймас. Совестный. А, Сум. Вещеровец. О, это займаешь, Это У них разные роторы. Не рота, а эти двигатели, электродвигатели для дронов. Сказала, что американская компания, но завод в Китае. Сейчас все, у всех заводов в Китае, многих точнее. Но вот, пожалуйста, вертолет для тоже лазерного сканирования местности или вот дрон 600 матриц тоже сделанный да. и вот лидер вот эти вот лазерная система для сканирования горизонт вот эти гладиус мини вот этот дрон который для подводной съемки есть с проводом есть без провода то есть разные Интересно, Вот тоже подводный дрон. он уже более такой здоровый. Интересно. Full Deep, deep называется. Система лебедок для дронов, для небольших. Вот, пожалуйста, пока так такой вот, дрон. И можно летать до... далеко, и дрон не потеряется. То есть его ветром не унесет. Видимо, в сильный ветер включает. Пойдемте глянем еще в последний ряд. Там, Там были системы защиты для дронов. Вот, дрон для пожаротушения, видимо. Кулеры стоят. Вот, да, система защиты для дрона, вот, на, на этих самых, прикольно сделано тоже, с LED. Вот, тоже система безопасности для дронов. То есть клеточки такие на колесах вот такие даже с, с пропеллерами. Это че? А, во, это он по стенам ездит. Блин, себе. Прикольно, прикольно. Ладно, я не знаю назначение данной системы, для чего это. Видимо, для, а, для проверки стен. То есть он, он может проверять стены, например, на теплоизоляции или на ультразвуком. То есть большая версия. Вот у нас какая-то сетка сетка для поимки дрона, что ли, или что-то в этом духе. это блин огромная махина чисто ну ты судя по всему уже бензиновый вертолет на работает на бензину куча датчиков куча сенсоров чем он делает саса какую гореликопта на него я ты а ヘリコプターがいると、このまま飛んだらぶつかってしまう、衝突してしまう、それを防ぐための研究ですね。研究ですか? 研究のヘリコプターですか? はい。この下の部分はいろんな荷物がありますか? はい。これからドローンで荷物を運ぶとかっていう時代が来るかもしれないですが、その前に安全である。ドローンは安全ですという Потом, чтобы осуществить, сейчас мы радаром А радар, а, а, камера. А камера. А このまま進むとぶつかるという情報をベーダーからもらったりドーパーセンサーのカメラからの情報をもらったりしてこのままじゃぶつかるので避けましょうという処理を進むということです このエンジンはガソリンエンジンですか? ガソリンですねこれはヤマハの機械です 何種類ですか? В это вертолет для спасательных операций, для поиска пострадавших после аварии. там у них радары, камера. Япония. Япония какой щедрый. О, супер декай. Декай. Нарходон. Сэйо, а, доно граи сон тоса Скорость 70 километров в час. 20 метров <год> <год> <год> <год> <год> это ага. а, а, а, а, а, В общем, это дрон для спасательных операций. У него три камеры с разных сторон, И бензиновый двигатель 400-кубовый, ямаховский стоит, рассчитанный на скорость примерно 90 км в час. И... Время полета около часа. Вот такой вот здоровый вертолет для спасательных операций. Ну, здесь интересно тоже у них подводные подводные дроны. Такой вот небольшой мини. Интересный дизайн Power Vision. Вот. Вот такое дрон-яйцо открывается и там полпропеллера и полетел. Поверегон называется. Пульт такой простенький, интересный. Интересно, интересно. Вот у них тут поверегон, еще вот такая вот подводная система. Это вот проводная, а то тут беспроводной дрон. Вот тот вот, насколько я понял. Система безопасности для дронов, вот пожалуйста, видно. Привязывает дрон к такой лебедке там сверху. И сам дрон еще оборудован сеткой для пропеллеров. Плюс привязан к лебедке. Вот летает он. Что у них еще есть? Ну вот помимо того, что лучи продают они для дронов, это тест карбоновая. Также есть защита для больших даже дронов, для небольших дронов, для Матрис 600, для этих DJI Phantom. Кстати, вот это такая защита достаточно хорошая, можно прям вообще и в стену, и в что угодно врезаться, и ничего ему не будет. Но это именно подвес, это именно чтобы его вот так вот сверху цеплять. Это не просто как бы вот, чтобы не ударялось. Mm -hmm. посмотрю, что вот, да. 200 грамм. Ну, очень... Mm -hmm. Вот, даже такие тесты проводят. Легкая достаточно защита. Вот этот это, это еще легче. Это 100 грамм, это 200 грамм весит. Давай-ка, наверное, возьмем. Safety guard. Этот краш-тесты проводят в целом нормально, живой, дрон живой, ничем не случилось. Здесь находится тоже компания по... делает такие кастомные дроны для... небольшие. И тоже известная фирма FLIR изобретает... Э, делает подвесы с термальными камерами. Для дронов DJI, ну и, и не только у них там разные варианты есть. Это вот это вот не подвес, это просто камеры, но ну, вот и такие есть небольшая. Тер Термокамера. Тепловизор. Они тут называются. Вот они, пожалуйста, снизу. На двести десятом. Даже вот телевизор я приехала, пожалуйста, он снимает. Ну вот, в принципе, и все. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Да. А с вами был Дэн, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте делиться этим видео с друзьями, нажимайте на колокольчик. Но все, увидимся в следующих видео. До скорых встреч!